Привет, ребята, это ТОП ДОТА, и сегодня я вам покажу, как можно воскреснуть, или же вообще не умирать, в Доте 2. Я очень давно не делал ролики, так что если вам понравится этот видос, то не поленитесь и прожмите лайк, чтобы я делал что-то чуть чаще. Итак, а теперь сам баг. Для начала нам понадобится любой герой на роли Суса, который будет воскресать, а также Леорик и Гуля, которые будут его воскрешать. Ну и конечно, Блэйд мейл в рюкзаке. И здесь все элементарно просто. Но слушайте, тем не менее, внимательно. Сперва надо получить по лицу критическую дозу дамага, чтобы вам было что воскрешать. А потом просто ждем пару секунд, гоняя туда-сюда в образе духа. Кстати, чтобы этот образ духа у вас все-таки был, вашему Леорику нужно обзавестись агонимом. Но ну, а как только вы на иконке внизу увидите, что вашему духу осталось жить всего лишь секунды 2 или 3, вы должны прожать блейд а вашему другу на лайфстиллере вы должны очень громко в этот момент кричать, чтобы он жал ванды на вашего Убийцу. И вы сейчас, наверное, спросите: что мать твою, ты несешь? Но спрашиваете или не спрашиваете: но после всех этих хитрых манипуляций ваш герой не умрет. Форма духа закончится, а персонаж будет по-прежнему жив, хоть и с небольшим количеством здоровья. И еще раз, самый важный момент в том, чтобы на момент окончания формы духа на вас висел Блейдмейл, а на враге Ванды. Если протупите и прожмете все чуть раньше, чем нужно, то Блейдмейл может закончиться немного не вовремя. Но если не протупите, то будете живы-здоровы. Правда здесь вам уже не помешает Омник или какая-нибудь Виверна, которая вас подлечит. Но главная задача уже выполнена. Вы обманули смерть в Доте 2. А это по моему довольно круто и представьте как охренеют ваши противники которые вроде как вас убили вы уже бегали в форме какого то долбаного призрака а теперь вы живой здоровый стоите на фонтане раньше я подобной инфы нигде не видел чуваки конечно пытались как то там обмануть законы доты обмануть габена и воскреснуть но у них это не получалось колдовались со всякими дазлами, абадонами, астралами и бог знает чем еще но оставаться бессмертными никому не получалось но вот, вот это вот то что я вам показал Минуту назад, это реальный способ, чтобы не умирать. И надеюсь, он вам понравился. Так что спасибо за просмотр. Надеюсь, что найдется какой-то безумец, который даже повторит это в своей катке. И надеюсь, что вы не поленились поставить лайк этому чудному ролику. А если знаете, как еще у нас в игре можно достичь чего-то подобного или хотя бы шарить, как можно доработать эту фишку, то обязательно пишите об этом в комментах. Пообщаемся. Удачи!